Приветствую вас, посетители YouTube! С возвращением! Стремитесь ли вы к переменам в своей жизни? Может быть, все кажется скучными или повторяющимися. Иногда перемены могут быть хорошими, например, жить в новом месте, или взяться за новую работу или режим, например, диета или план физических упражнений. В других случаях не очень. Изменить свою жизнь за 6 месяцев может показаться целой жизнью. Когда вы думаете о том, как долгими кажутся 6 месяцев? Однако, оттачивая аспекты того, как вы преследуете и подходите к тому, который вы пытаетесь получить, это хорошее место для начала. Итак, вот как изменить свою жизнь за 6 месяцев: первое определение своих целей. Вы когда-нибудь записывали цели, которых вы хотите достичь? Это может показаться очень очевидным первым шагом, но в исследовании, проведенном Марком Мерфи нейробиологами, было доказано что, записывая свои цели, вы становитесь более легко способны визуализировать их, и, следовательно, больше шансов сохранить и помнить, зачем вы что-то делаете. Сейчас невозможно всегда иметь под рукой ручка и бумага лежат рядом. Или, может быть, вам не хочется, что вы хотите найти их. Но пока вы смотрите на это, посмотрите, сможете ли вы найти ручку и бумагу, или откройте заметки в вашем устройстве и запишите, что именно чего именно вы хотите. Одна большая цель, которая будет-будет на самом верху. Эта цель должна быть самой большой вещью. Что бросается вам в глаза? Причина, по которой вы кликнули на, на это видео. Например, если вы хотите стать самым сильным человеком в мире, вы можете написать три основных шага. Например, заниматься каждый день, питаться более здоровой пищей и найти тренера. Сами по себе они звучат очень сложно, и как будто они могут потребовать много времени, денег и усилий для достижения цели. Разделите их еще немного. Для упражнений каждый день вы можете сделать такие подпункты, как найдите в гугле «хороший спортзал», пять кранчей утром и пять вечером и одолжить гири у друга. Теперь напишите несколько шагов о том, как вы должны туда попасть. Начните с трех шагов. Убедитесь, что эти еще более мелкие цели были самыми маленькими шаги, которые вы можете начать как можно скорее. Это может помочь вашему мозгу в визуализации шагов, которые достижимы, а не представлять, что они настолько неожиданны, что они невозможны, и спустить их на землю. Вы заметите, что когда вы разбиваете свою конечную цель на части, это дает вам отправную точку, место для начала. Второе – начинать с малого и при этом прощать. В этот раз все будет по-другому. Я сделаю это идеально, если вы обнаружите, что стремитесь к совершенству, говоря себе, что иногда это может вредить вашему успеху, еще до того, как вы начнете. Ай! Если вы когда-нибудь начинали новогоднюю резолюцию или знали кого-то, кто это делал, выгорание или усталость могут быть непростительными, заставляя вас чувствовать, что если вы не выполните свое обещание, то все будет испорчено. Возможно, вы начинаете новую диету, но однажды вы сорвались и и решили, что с таким же успехом бросить все это дело. Придерживаться плана не означает выполнять план идеально каждый раз. Знать свои границы и что вы можете и что вы не сможете сделать может помочь вам принять решение самостоятельно. Допустим, вы хотите просыпаться рано, это не будет очень полезно, если вы поставите будильник на 6 утра, несмотря на то, что накануне спали в полночь накануне. Вместо этого постарайтесь быть более понимать себя так же, как вы бы понимали члена семьи или друга. Установка будильника на 7 часов 50 минут утра может показаться не таким уж большим изменением, которого вы ожидали. Но чем дольше вы будете просыпаться в 7 часов 50 минут, тем больше вы сможете вернуть время назад когда ваше новое время пробуждения станет 7 часов 50 минут. Это на 10 минут больше успеха против того, чтобы просыпаться в 8 утра с неудовлетворенностью от того, что вы не смогли следовать своим целям. Прогресс есть прогресс. Будьте мягки с собой. Номер 3. Празднуйте свой рост. Понимайте свои трудности. Все успехи, которых вы добиваетесь, должны праздноваться, верно? Выделив определенный день для обзора своего прогресса, поможет вам задуматься о прогрессе, которого вы достигли. Вы заметите, что ваши ежедневные или еженедельные задачи превращаются в рутину, и что вы добились заметных изменений. И по мере того, как ошибки, которые, которые вы совершали, будут уменьшаться, вы почувствуете, что возможно. Готовы к новым испытаниям. Обманите свой мозг, заставив его думать, что очень сложные задачи являются частью вашей повседневной жизни. Вы активно увеличиваете количество перемен, которые вы можете привнести в свою жизнь. Вы можете обнаружить, что вы делаете упражнения в течение 20 минут вместо вместо обещанных 5. Если вы заметите, что это-то, что вы в состоянии продолжать в том же духе, то радуйтесь своему успеху. С другой стороны, если вы обнаружили, что пропускаете ежедневные привычки или шаги время от времени, проанализируйте, почему они не работают. Будьте честны с собой. Это слишком скучно? Слишком сложно? Вы не понимаете? Или просто нет времени? Ответы помогут вам скорректировать эти цели, чтобы они лучше подходили вам. По истечении шестимесячного периода вы заметите, что вместо что вместо нескольких недель или месяца активного прогресса и останавливаться в разочаровании, вы постоянно продвигаетесь к цели, которую вы сформулировали, взращивали и работали над ней в одиночку. Каковы некоторые из ваших целей, над которыми вы собираетесь работать в течение следующих шести месяцев? Не стесняйтесь оставить комментарий ниже со своими мыслями, опытом или предложениями.